Раз, два, три. Так, смотрим. Сейчас я его загружу на другом месте. Так, крышке что-то оставил блять он принципе дайл трусский так первое это не будет масточки на первом, это все вот так и подвисает вот подальше от модели вот смотрите короче так папа мне ну, уже мне нравится пропал детства поиск я нормальный нормально все прочую хрень добавил короче да вот ну можно сделать вообще металлический цвет, но я считаю, что это же не ртуть. Этот коэффициент отражения должен быть. Так, у алюминия. Это русский что стоит. Нет. Нет. Алюминий немножко другие характеристики в общем я убрал все эти штуки которые могут блестеть вообще все убрал то есть это такой сумасшедший труд в общем я уже весело облазил вдоль поперек то есть точно ничего нет короче из того что может блестеть Или мерцать. Так, кстати, вот это вот что? А может, и есть Понятно. Очень, очень долго я мучился. Здесь э, все перетекстурно, абсолютно все. Модель практически заново сделал. Очень много изменений. какие-то шизофренические какие-то прям уже эффекты я лазил во все щели и все ничего больше нигде не мерцает вообще нигде короче. и оружие сейчас по-другому стоит и вообще многое другое шасси тоже ничего не мерцает не шлем, не шлем на месте. Вот такая будет следующая версия но она довольно-таки уже больше весит, она раз три больше весит из-за этих нормалей, из-за DDC и вот этих формат файлов. Такая гручья, ну в смысле она блестит, вот все дела. Вот если сделать вот так, допустим, весь корпус, он будет как из-за сделан, я не стал бы делать. Вот, видите, сами да. можете сделать, это уже будет достаточно просто нормально сделать, без правильной части. Все отражения конечно. в общем здесь вообще ничего уже больше нигде никак и ни, вообще ни в чем не мерцает здесь если сейчас разбираться смотреть все вот вообще каждая мелочь она в принципе выглядит довольно солидно ну, для той модели которую вот я выбрал даже вот сюда куда мы залезем Сейчас ничего, ничего плохого не найдет. Вообще. Здесь все вот так как-то, Довольно интересно. Игра света сумасшедший, конечно. Так, вот знаете, знаете, что я еще вот нашел вот здесь вот косяков несколько. Я правда что-то что-то вот такая версия, кого устраивает. Давайте пишите на форуме. Связывайтесь, я вам ее вышлю. Потому что мне сейчас придется перерисовывать все текстуры абсолютно. То есть все ливреи. Это что-то, короче. То есть это трудно. Ну как, это долго и нудно. Мне так не нравится. И вот. Если вы свяжетесь, у меня будет какой-то мотивация какая-то. Я все этикс, все ли делаю, будут. Они все вот так вот будут блестеть. ФПС, конечно, он рухает. Надеюсь, ФПС жрет, он, съедает. Вот он, да. это, это из-за всех отражений, эффектов. Так вот, что, здесь, ну, еще стеклышки здесь немножко надо отнормалить. Кстати, вот эта даже штука мне это да, отнормально идет. Приехала. Штука, Она и то, видите, короче, как бы объем. С каким-то высотками Бред какой-то, короче. Так, здесь тросы появляется. Вот, стекла тоже не отнормированы, но они еще ну, в процессе. Поспешите. Спать пишите, не стесняйтесь. Все ливрии я переделаю. Но не сразу. И вообще может не выложить, потому что это все подбешиваетесь, сейчас. Так что давайте. Вот эта новая версия, она от числа моего дня рождения, на которого ни копейки не перечислили. Вот ваша проблема. Если пару копеек не перечислите, будете лично, короче, для меня в приоритете. Как только какие-то изменения вам прям на почту или куда угодно там присылают, да? Так что имейте в виду. Мне, может, на пиво там еще на что-то подкидывается, Потому что денег нет на хера вообще, блядь. Скажу, как дурак самолетик делаю. Да, со стеклом что-то слишком много. Что ну, многие вещи. Ну, в принципе, модель интересная. Ладно, я заканчиваю трансляцию, чтобы она длинная не была. Давайте. Пишите, звоните. Мне нужно, чтобы общаться нужно с людьми Если я вижу, что скачивают А скачивать очень много Уже 8000, да, последний раз Не считая предыдущий. Все молчат Я автоматически делал что Все идиоты, нахера мне нужны эти люди Зачем я ради них что-то стараюсь Для себя, да, прикольно Вот такая Чтоб я куда-то выложил нужно, что какой-то ответ Вот такая вот история у меня с чем я хотел бы с вами поделиться. Мама всего хорошего.